Да, это его 25-й бой. Бьет себя головки. Он еще не прицелился, пока воспитанное с детства. Он не будет давать спуску сопернику, что он настроен сверхрешительно. Победа с нокаутом. Ну и вообще, стиль очень агрессивный, конечно. Многие э, обозреватели, специалисты бокса, журналисты, уже в США, признали его суперзвездой. У э, есть все предпосылки для того, чтобы стать вот этим лучшим во всех весовых категориях. Хочется встретить, хочется встретиться со своим главным оппонентом Серхио Мартинесом. Второй бой подряд Геннадия Головкина ставит одним из главных в свою программу. В его признала американская. Ну, что-то вот во втором раунде, да, Геннадий все делал правильно, но у него не получается. Не до конца в своем стиле, что ли, боксирует он сейчас. Он более жесткий всегда. себе. я поправил, был чемпионом мира в 2003 году. В финале победив украинца они если он произойдет то его можно положить на сыл ринга, и сейчас он будет пытаться доделку да как кошка с мышкой вообще человек мира такой сейчас вы знаете генерацию сам интерес к этому поединку уже обещал но вы смело выходили на этот бой на бой против Сергея простите, Геннадия Головкина. И вот это ну, неприятный эпизод в его карьере, когда спина, а спина это очень важно. Ого, ого, ого. треть поединка позади. Ого. несколько другого. Да, преимущество есть. Для начала соперник очень-очень даже подходящий. Смотрите, он как пошел вперед рассада. Сейчас Геннадию надо останавливать. Вот эти попытки соперника. О, Геннадий. Очень умный. Боксер. Чтобы так поменялось. Заловкина чтобы... тоже небольшое рассечение. На Шабловке в качестве комментатора, да и не только на Шабловке. Вот вперед. попал наконец Геннадий. Похоже, началось. Началось. Кровь течется с сильной ценой. парень с характером. Пытается спастись в клинче. Сейчас Рассада. Вот, смогу дает все-таки. Слишком близко подходит до локции. Да, все равно избиение откровенно, но соперник продолжает оставаться на ногах. Видите, мой прогноз уже Бо успелся. Избиение продолжать. Какой Аперков сейчас он пропустил. Посмотрел, и вспомнил выражение по пояс крови, когда говорят про боксера, сейчас как нельзя кстати. Мне кажется, вызвать врача Слева головки тоже бьет очень сильно. Наверное, достоит седьмой раунд. Все, из угла Росада выброшено Все полотенце. Правильно. Бой остановлен. Все Технический нокаут. Друзья, я вас поздравляю с этой победой Геннадия Головкина. Били Бриско. Тренер Габриэль Росада выбросил полотенце и правильно сделал. DKO victory and still WBA.